Самое, наверное, злободневное и актуальное – это все, что связано с изменением там, ландшафта электронной подписи в России. Э, новые законы и подзаконные акты, которые вступили в силу, которые в ближайшее время будут приниматься, сильно повлияют и на разработчиков средств, как говорится, информации, и на пользователей. Поэтому, да, то, что главная тема – это тема и пленарной секции, и следующей секции после нее, посвященная изменению ландшафта рынка электронной подписи в России. Споро вызывает то, что есть много нерешенных глобальных проблем, и люди только ждут, когда, когда регуляторы примут решение, в какая развилка будет. Вот сейчас непонятно, мы сейчас стоим перед несколькими развилками, вот те люди, которые работают на этом рынке, и не знаем, куда двинется развитие. То, что будет более жесткое регулирование, понятно уже сейчас, непонятно, как это будет развиваться во времени. Это случится через полгода, случится через год, через будут ли исполнены те планы, которые сейчас декларируются. Будет переформатирован в любом случае рынок УЦ, у нас станет несколько государственных ОЦ, которые будут выдавать львиную долю сертификатах культурно-электронной подписи, там, для юридических лиц, там, для банковской сферы. И при любом изменении надо что-то будет сделать резко в большом объеме. Но мы в силу как бы, объема нашей компании и больших, больших оборотов, большого количества устройств, которые мы производим, я в принципе подстраховались и понимаем, что какие-то резкие всплески мы точно сможем э, нивелировать и заранее к этому подготовить. Причем у нас этих нескольких резких всплесков случалось за все время существования нашей компании. Я думаю, в этот раз мы сделаем так, что наши заказчики не заметят, что что-то случилось очень-очень быстро. Потому что для производства, в отличие от софта, да, это можно лицензию сразу миллион отгрузить. А сделать миллион устройств там, за месяц, за полтора, там, за два это вызов, ну, с которым я думаю, мы справимся. Я бы, наверное, сделал отдельную секцию, посвященному упрощению работы с электронной подписью и упрощениями механизмов ее распространения, чтобы сделать средства электронной подписи более удобным для конечных пользователей. Но это очень сложная наградная тема, ее, наверное, мы будем все, все предыдущие все следующие месяцы обсуждать, и разработчики, и регуляторы, чтобы сделать так, чтобы криптография стала более массовой, электронная подпись стала более массовой. Только в совместной работе у тех как людей, которые есть на конференции, это можно решить, как бы отдельный регулятор или отдельно разработчики эти проблемы не решат. Были интересные доклады на пленарной секции Александра Павловича Баранова. Он э, показал так вот тот взгляд технический, которого раньше мы от него не видели. Он сказал, что вот эта технология, связанная там, с доверенной симкой, с его точки зрения может взлететь. Вот. Я пока не, не готов с ним на все 100 согласиться, но это было в чем-то даже неожиданно. Вот. и Мне Понравились доклады вот, в секции, которая вот только сейчас закончилась, коллег из CryptoPro InfoTex, посвященный э, технологиям дистанционной подписи. Они сменили, это очень приятно, риторику «все будет хорошо», «все будет работать замечательно» на такую взвешенную позицию, когда они рассказывают про плюсы и минусы. и говорят, что для ряда применений это действительно удобно, хорошо, а для ряда применений технологии классические, электронной подписи, которые сейчас используются 90-90% людей, ее применяющих, останутся и никуда эти технологии не денутся. Мы приняли решение, это оно такое, было частично маркетинговое, на этой конференции, на этом нашем замечательном pki презентовать нашу новую линейку 3.0. Надеемся, что наша линейка 3.0 и наших устройств там аппаратных, программно-аппаратных, она станет вот таким для нас главным продуктом на следующем там много лет. В, в эту линейку входит и наши классические токены, и смарт-канты, и Bluetooth-устройства, и новые устройства, которые будут работать по специальным интерфейсам, там решение для НТМ Это такой целый набор э, аппаратно-программно-аппаратных криптографических средств, идентификации электронной подписи. Причем э, у них, наверное, главное преимущество, что там, во-первых, будет э, более количество аппаратных платформ, на которых это будет сделано, чипов, на которые сделаны, и более высокие криптографические скорости основных операций, которые нужны нашим клиентам, нашим технологическим партнерам. И важный кусок вот этого всего – это то, что наконец-то получилось достаточно быстро сделать электронную подпись по бесконтактному интерфейсу. Очень долго мы к этому шли. Там главное было не сделать, там, не сделать решение, сделать сделать, чтобы оно было быстро и устойчиво, потому что бесконтактные интерфейсы, они более требовательны и более капризные. Пандемии, те ограничения, которые есть, точно повлияли на бизнес-процессы. Расширение числа клиентов, рынка электронных документооборота, потому что до, до этого момента все сказали, ну, говорит, нам не так много документов, мы ножками их отнесем там, или почтой подправим. Людей заставила ситуация решиться на то, что они раньше с трудом решались. Сами в эту сторону подвинулись, бухгалтерия согласилась, что можно уже подключиться к одному из операторов ИДО, и наши клиенты стали этим пользоваться без боязни. Я за вчерашний день поздоровался с таким количеством людей, за которым за последний год полгода не здоровался, да, вот мы ну, не, не привыкли, там, мы жили в каком-то таком стеклянном колпаке и старались беречь. Вот это очное общение, оно дает энергию, поэтому э, личное общение, конференции вот такой оффлайн формат, это в первую очередь, это зарядка, это э, новые идеи, которые э, приходят, конечно, на удаленке, но здесь приходят, э, они более яркие и более правильные. Мы должны общаться, должны общаться с разными людьми, которые нам интересно. здесь собрались те люди, которые мне вот лично интересны, приятные и и мне очень отрадно, что я сейчас здесь.